Сегодня мое видео будет о монстере, пересадках и немного поговорим по уходу за этим растением. Я свои монстеры уже, конечно, давно не пересаживала, они уже требуют пересадки. У меня вот эта монстера, так она вообще вот вся уже чуть ли горшок уже не перевалит, Вот у нее вот здесь уже столько много воздушных корней на раскоп. Стараюсь спустить туда землю, чтобы они у меня на полу нигде не ползали, а все в земле были. Вырастила я ее из черенка. У меня был черенок, вот так он, срезан. На нем было пару воздушных корней. И все, и я ее посадила вначале в банку с водой. И затем она дала корни еще, и я ее пересадила Посадила, вернее, и вот она вот такая у меня большая выросла, то есть вот такая. Это тропическое растение, кто не знает. Она, конечно, любит не прямые солнечные лучи, а любит такое притененное место. Вот такие палки купила, опору, чтобы она у меня не падала, а буду ее закреплять вот в эти вот то есть в средину. Что сейчас приступим? Может быть не получится съемка, как я буду пересаживать, так как мне одно не справится. Монстера очень большие. Оператор будет занят. В кашпо есть э, дренажное отверстие, естественно, и вот я насыпала керамзит. И теперь я буду прямо здесь готовить грунт, я буду смешивать с песком, с перегноем. В общем, земля будет у меня и перегной, все перемешку с песком. Поливать вам стеры я, кстати, не сказала. Я их поливаю по мере пересыхания, я их сильно не заливаю, чтобы там не было загниения, никакого корней. Она тем более влагу вся в листьях содержит, то есть ей достаточно. С поливом в общем, я с ней как бы аккуратно. Сейчас будем пересаживать моих девочек-монстерочек. Ну вот кое-как я ее вытащила. Ой, тяжело держать, я ее ставлю. Вот моя девочка. Ну, ей здесь будет хорошо. Я ее кое-как вытащила, потому что приросла она у меня уже корнями. В горшок там. Места мало было. Сейчас главное ее нужно установить правильно, чтобы она у меня здесь росла. Сейчас я буду ей сразу палку здесь втыкать. Ну вот. Одну монстеру... Пересадили. Горшок, конечно, неподъемный. Теперь я хочу ее вот так вот подвязать здесь к пауке. Она еще утрамбуется, конечно, и будет прочно держаться. Монстера, она растет как бы как односторонняя, то есть вот если свет будет вот у нее да, направление с одной стороны, то есть у нее все листья будут смотреть вот именно вот на эту сторону. То есть так я вот и хочу ее поставить, чтобы у нее все листья смотрели в одно направление. Ну, сейчас я ее полью немножко. Ну вот так достаточно круговой. Не знаю, правда, как ее буду в дом затаскивать, пока она будет здесь стоять. И вторая тоже. Здесь только с утра солнышко, а козыречек и будет притенять ее. То есть ее не должно обжигать. В общем, посмотрим. Но Ночью она точно здесь будет ночевать. Ну вот, вторая еще. Монстерочка. Девочка. Ну, это как-то поменьше. Здесь удобнее будет ее пересаживать у нее здесь деточка даже вот появилась видите, маленькая молоденькая монстерочка манстерочка ну вот также я для второй приготовила уже почву ну, там также дренаж песочек ну, там червячки вот еще с перегноя несколько оставляю червячков пусть они рыхлят семельку ничего страшного Ну вот, пересадила своих девочек-монстерочек. Пересадка, конечно, была очень сложная, потому что растения большие достаточно. И тяжело было пересаживать. Теперь я их лет 5 точно трогать не буду. Пусть они тут растут теперь уже. Посуда у них, горшочки хорошие, на 50 литров им надолго хватит. И палочки у них, в принципе, такие хорошие. То есть есть куда расти и есть куда развиваться. Ну, Монстера – это очень на сегодняшний день популярное растение. Оно очень смотрится красиво в интерьере, в офисе. И причем оно очень хорошо очищает воздух в ночное время. Так что у кого еще нет такого растения, можете обзавестись. Очень красивое растение. Но ну, очень габаритная, то есть, э, если какая то жилье какое-то небольшое, то ее абсолютно некуда будет поставить, потому что она очень хорошо, видите, как разрастается, и очень большие листья. У нее сейчас, кстати, вот в земле новой, там вообще же не было земли-то, корни одни были, и некуда ей было силы вот, понимаете, это брать, да? А сейчас у нее, я думаю, листья будут крупнее намного, потому что у нее питание там очень хорошее сейчас. Увидимся в следующем видео.